Итак, задача. Имеется правильный n угольник вписанный в единичную окружность. Найти произведение этих палок. Решение. Перейдем на комплексную плоскость. Это точки правильного н это корни уравнения. В данном случае, если у нас 7 возьмем для примера, корни уравнения z 7 минус 1 равняется 0. А из главной теоремы алгебры следует, что произведение вот этих всех векторов, как комплексных чисел, равняется z 7 минус 1. у нас в выражении есть произведение комплексных чисел, мы можем взять все выражение по модулю. То есть перейти от комплексных чисел к палкам, к расстояниям. Были комплексные числа, а стали реальные. То есть произведение всех этих расстояний равняется z минус модулю z минус 7 минус 1. Вот, в общем, и все решение задачи. Остались в частности. У нас одно расстояние лишнее. Для этого надо воспользоваться этим предложением и получить, что произведение сильных расстояний, без нуля, равняется модуле вот этого числа. И следовательно, произведение равняется 7, равняется n, числу сторон многоугольники. Все. Представлена идеальная задача на понимание того, что такое комплексное число. Есть категория комплексное число, как доказать, что она существует. А вот решите такую задачу. Я не могу, а я могу. Я знаю, что это то число, и решаю ее в лд. Я показал эту задачу всем друзьям и знакомым, они жутко обрадовались и стали показывать ее всем-всем-всем своим друзьям и знакомым. В основном, все это были сотрудники ведущих институтов нашей страны. Ну, физических, но это значения не имеет. И сколько вы думаете решил он, припортом участвовал в вопросе человек 20 как вы понимаете, не 4, не 3, не 2, не 1, а 0. И понятно почему. Задача была, я бы сказал, так, излишним коварством. Научному сотруднику, который прилагается эта задача, надо вспомнить сразу три вещи. Во-первых, надо вспомнить основную теорему алгебры. Во-вторых, надо вспомнить, что можно взять по модулю от выражения. А в-третьих, надо... Вспомни, что с комплексными числами можно обращаться как с обычными. Ну, три вещи одновременно, это очень тяжело. Так что, может быть, тот, кто будет предлагать задачу, предлагать ее несколько облегченной. Просто в таком варианте. Дан, дан, дан правильный нубольник и еще точка на окружности под углом Фи. Найти произведение всех расстояний. Внешняя задача кажется сложнее, но, на самом деле проще. Здесь выбирается один пункт, очень важный. И в этом варианте, наверное, 1-2 научных сотрудников бы догадались, как задачу решать. Итак, проверка слуга, в принципе, то есть э, пройденного материала. Дано, семиугольник и угол фир 20 градусов. Найти произведение всех этих штук. Что делать? Умножить 20 на 7 и провести такую хорду. Настояние D и будет ответом на поставленную задачу. Очень красиво. Описать, очертить а эти космосы бессмысленные задачи изначально. Это очевидно. Этот путь ни к чему не ведет. Заметим, как идеально тема этого ролика сопрягается с прежним роликом. С предыдущим моим. О, о сути понятия вектор. Как объяснить кому-нибудь, что вектор с существует? С кто-нибудь сомневается. Я скажу сомневающимся. А не реши вот такую задачу. Он скажет, ну, это тяжело. Я скажу, решение в одну строку. Я говорю, вектор. Задача тут же решена. А предположим, что кто-нибудь сомневается в существовании комплексного числа. Какую ему задачу надо дать? а вот докажи-ка. Найди-ка произведение. Он скажет, ну, это надо космусы, ничего не надо. Приносит слова комплексное число, и задача тут же решена. Все очень похоже. Перейдем дальше к изложению. Формула Валлеса. Вот такая форма бесконечного произведения равняется 1 2 полам. Воспредизведем вкратце импортный ролик. Поставим скобки. Видно, как она устроена. 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7. И так далее и тому подобное. Третий раз напомним. Нарисуем единичную окружность. Произведение из этой точки во все диагонали. Если это единичная окружность равняется n. А возьмем точку в середине между между вершинами. Чем будет равняться произведение? Произведение будет равно 2. Надо этот угол повернуть 2n раз. Раз, два, три, четыре. И он аккуратно придет в эту точку. Решением будет вот эта форда, она равняется 2. Из этого свойства мы будем получать решение. Короче, представьте себе большая окружность, многоугольник, много углов, и вот это расстояние равняется единичке. Тогда что такое 2 и 2? Это произведение это, 2 и это 2. А что такое произведение 1 э, на 3? Это произведение это и это. То есть, то есть произведение красное делить на произведение желтых, это и есть n на 2. Но с одной маленькой-маленькой ремаркой. Здесь еще у желтого есть еще одно произведение, неучтенное. Маленькое. И, короче, надо что-то рассмотреть. Суть дела ясна. Посмотрите в оригинале. Если кого интересно. Меня интересно. Ссылка будет в описании. Ну и в заключение, зачем я вообще пишу этот ролик? Это как реклама нашей программы, лучшей программы треугольника. У нас еще будет здесь такой вот опция. Азом называем. И. Балинс, проблема. Здесь мы в программе придумали изумительную рисовалку для комплексных функций. Причем можно делать не просто рисовалку, но еще и видео. Какая у нас здесь была комплексная функция? Комплексная функция была z степени r минус единичка. R было равно 7. Мы представим, что это r действительно число. И запустим мультик. Как мы и говорили, сначала включаем others. Потом адрес, два лист формулы. И вот функция z степени n-1 делит на z степени n-1. И рисуем paint. Увеличиваем радиус. И снова paint. Вот мы нарисовали функцию z в степени n-1 при n равен 7. Как рисуется наша функция? Она рисуется, это линия целого модуля. Зеленая линия это когда целая реальная часть, а синяя целая имиджовая часть. А это, видите, очень красиво устроена формула. Она поочередно касается красная, поочередно касается то синих, то зеленых, то синих, то зеленых. Это вот при, при, вот при равной единичке, это при двойке, тройки, четверки, пятерки, шестерки при равном 7. Вот семь. А вот мультик. От нуля до. Не от нуля, там от единички, до большого числа. Я всегда говорил, функция z степени r минус единица. Она была говорить, z степени r минус единица делить на z минус единица. В описании ссылка на ультик с еще тремя тестовыми функциями.